Информационно, здравствуйте, надо выигрывать, потому что там украинские новости стоят такое вообще, по 8 там, сейчас если, сама, там в день сбивают. Если украинские новости посмотреть, то с ну, самого себя можно начать бояться.